Есть очень много видео, которые реально достойны большого внимания. Есть такие блюды, от которых невозможно отказаться. Всем привет, дорогие друзья! Вы хоть раз пробовали вкусно приготовить говяжью печень? Сегодня я вам покажу один из моих любимых рецептов, приготовленных в казане. Ну что, не буду задерживать ваше внимание. Поехали! Вот такая вот у меня говяжья печень. Сейчас нам нужно удалить пленку с нее. Это обязательно, ребят Снимается легко Просто поддеваете чем-нибудь острым И все И удаляете вот такую вот пленочку Это обязательно После того, как сняли пленочку, наша печень готова к нарезке, к любой нарезке любых кусочков. Итак, нам понадобится печень, перец, помидор, стебель сельдерея, морковка, очень много зелени, такой как петрушка, укроп, а также лук. Ну что, сейчас это все будем измельчать, подготавливать к нашему очень вкусному блюду. Сегодня готовлю вот в таком вот казане, чугунном также. Сегодня очень ветрено на улице, поэтому буду готовить в доме. В первую очередь нарезаем лук. Нарезаем кольцами. Это у нас будет такая подушка в казане. Если лук начал прорастать, ничего страшного. слог нарезаем полукольцем а что я сказал полукольцами мы его нарезаем кольцами так морковочку нарезаем также вот на такие вот пластинки толщиной где-то в пол сантиметра Совсем чуть-чуть подсолнечного масла. И начинаем улаживать в первую очередь морковку. На все дно. Доложим кольца лука. Разрезаем печень на удобные кусочки. И следующий пласт у нас идет с печени. Один пласт сделали с печенки. Второй пласт будем делать. После того, как сделаем еще одну подушку с овощей. Сейчас нарезаю стебель сельдерея. Он придаст печени очень своеобразный и интересный вкус. И отправляем сверху на нашу печень. Теперь хорошенечко это все присаливаем. И хорошенечко приперчи. Именно хорошенечко. Помидорку также нарезаем вот такими вот кругляшками. Толщиной опять же примерно около сантиметра, чуть меньше. Вот пошел перец слоем отправляем болгарский перец берем половину части зелени нарезаем и также отправляем в казан Все, теперь отправляем лучок. И следом опять у нас идет печень. Так, давайте еще раз присолим. И хорошенечко приперчим. Все, здесь больше никакие специи не нужны. Настоящие овощи и есть специи. Очень классные, пряные. Они сделают свою работу и придадут нашему блюду просто обалденный вкус. Сельдерей. Все слоя полностью повторяем. Сельдерей, помидорка. Перец. Присо... Присолим сверху Все включаем Плиту под нашим казаном Накрываем крышкой И будем готовить примерно 20-25 минут За это время печень наша должна приготовиться И за это время нужно будет перемешать Раза два Больше не нужно Ну вот и все ребят. Спустя 25 минут наша печень говяжья готова. Видите, она мягенькая. Кто любит очень сильно переваренную, варите чуть дольше. Я люблю вот именно, чтобы она была мягкая. Сейчас вам ее разрежу и покажу, какая она внутри. Ах, запах, ребята, вообще супер. У меня уже рис готовится. На гарнир у меня рис. Можно также приготовить пюре или какую-нибудь любимую вашу кашу. Ах, ребята, смотрите какая сочная. Ах, супер просто. Просто восхитительно, ребята. Просто шикарная печень получилась. Ребят, я надеюсь, вы поддержите мой рецепт лайком, поделитесь с друзьями, комментируйте. Мне очень приятно. На самом деле очень вкусная и сочная получилась печень именно вот именно с овощами. Ну что, готовьте вместе со мной, готовьте на природе, готовьте к кругу семьи, к кругу друзей. Я с вами прощаюсь. Всем пока.